Адмитрий Алексеевич. Леша. дела? Ну, ничего, все, обыски идут. Ну, смотри, они там хотят национализировать нас, понимаешь, да? Сейчас там вот. идет разборка, там не шутка сейчас все, и они там пытаются сейчас основном поставить этот Днепр, этот ехать, как я, блядь, послушал тогда этого анди... Али, а, блядь, это было колоссальная моя ошибка. Смотри, у тебя сейчас там клининг дом есть 120 с чем-то миллионов. А. Отправляй а. их, блядь, на энергию, чтобы мы сразу а. закрыли тебе Днепр, понимаешь, да? Чтобы убрать хотя бы тоже там силовики, говорят, да, да, смотри, сейчас свежий с Наташей или с кем там и быстренько да. сейчас оплатите эти деньги. Смотрите, сейчас все космолеты отключены, но из-за обысков. У в три часа может быть национализация. Поэтому у меня Я просьбы. все понимаю, сейчас поднимаем все космолеты, включаем и Смотрите, у а, да, есть максимум часть. Через час тебя уже не будет, понимаешь? И боюсь, что ни у энергии, ни у кого, и тогда будет еще иметь кучу уголовных дел. Все что, чем вопрос? Ага. Говорят же, вроде Беню и меня хотят ага. чирпнуть, понимаешь, да? Сейчас Понятно. я буду разбираться, но давай быстрее хотя бы закроем вот это. Потому что, что потом будем, блядь, кусать локти с тобой. Все, я все, все понял. Ну, блин, да, да. Команду двигаем, да, вот. да, давай. Да, да Митро Алексеевич, да, да. Вы сделали то, что я просил. Сейчас я арестовали счета, Наташа притормозила эту историю. Сейчас мы все перегоним деньги на банка, как Наташа хочет и... Если будет коридор возможностей, то... Ну, надо куда другое место перечислить, а потом ЕГАЗом разбираться, куда заплатить. Да-да, ну, там... сейчас юристы Есть. проведут селектор, соберут, что выняли, что не выняли. Ну, в телефоны лазили, искали меня, Костенко, фамилии в телефонах, ну, короче. Леша. Да, Дмитрий Сиш. Смотри, я сейчас Наташа сказал, как мы, учитывая, что где-энергия сейчас пока арестована, мы не можем платить ничего. Uh -huh. А нам надо закрыть этот йога и днепа, понимаешь, uh -huh. да? У uh -huh. меня просьба такая. Надо сейчас подумать, что нужно делать, какими документами. Может uh -huh. сделать переуступку, знаешь, типа те деньги, которые ты должен для энергии, да? Uh -huh. Они тебе напишут письма, что просим за них рассчитать, что там с Нитровским обалдан. Понимаешь, да? Uh -huh. Я не знаю сейчас пока этого. А скажи мне, а наш э, юрист, который... Этот, Саша, где сейчас находится? Саша в Украине дерется сейчас за Харьков город. Вот сейчас вернул Рафаэля в, в этот в этот реестр. Пытается uh -huh. его... Вернул, да. А как 15... он это сделал? Ну через реестратора там кувыркался как мог, вернул час, и сейчас мы делаем попытку закрепить это обеспечение. Ну, если получится, то мы выпрыгнули. Не получится, будем дальше толкаться. Но ну, сейчас в реестре Рафаэль директор. Да не рассмешил. Да не рассмешил. Я вам сейчас пришлю документы. Чего рассмешил? И что она расскажи. Вот это мне нравится, так я люблю. Ну, там мы тут на палками так. их уже выталкиваем я, оттуда. Мне это нравится, я так люблю. Я с Сашей вот не, не выпускаю телефон. Саша в реестре, и он нашел одноминутный коридор и всунул его обратно. Но сейчас надо закрепить обеспечение. А, Если пойдет, мы успеем а... сделать. А пойдет, узнает. Нет. Ну вот сейчас во Львове сделали обеспечение. Если успеем засунуть, то а точно им могут. Ну, чтобы подальше от Харькова, чтобы они не успевали. Они же мониторят сейчас все, что по Харькову происходит. Всех нотариусов, всех регистраторов. Вот. И мы решили подальше от Харькова, во Львове это сделать. Сейчас, если повезет нам забить палку в этом Харьково-городе, то... Это вообще... да. А если мы забьем эту палку, то они что, не могут ее снять? Но если, если сейчас обеспечение сверху ляжет, суд, судовое, то это им придется сильно долго кувыркаться, чтобы все позбивать. А как обеспечение это, это получить? Это, ну, оно уже есть. Оно уже есть сейчас, только чтобы в реестр его можно было засунуть, потому что они мониторят реестры по всей стране. Сейчас доверенность крутим, чтобы нотариуса в другой области, ну, в общем -то. Кувыркаемся со всех сторон. А сколько вам еще надо времени, что ты не доложил, что получится или нет? Ну, Алексей, ну как только у меня будет э, какая-то информация сразу. Сегодня, да? Ну сейчас вот крутится этот вопрос, Дмитрий Алексеевич. Будет, положим обеспечение, повезло, не положим. В понедельник будем дальше кувыркаться. Ну сейчас формально мы опять директор наш. Та да, вот мне скинул Саня только что сообщение из в реестра выписка. Рафаэль живой наш директор. Хороший но... А скажи, мне надо, знаешь, что, мне надо будет, чтобы он тогда был, там понедельник, надо будет продумать, как мы построим защиту. Надо, учитывать, что он делал все эти дела уголовные, я потом посмотрю, с кем его состыковать, если я договорюсь за выходные с определенными людьми. Ага. Понимаешь, чтобы мы как-то выстроили какую-то машину, которая нам позволит с тобой... Правильно выстроить ситуацию вокруг этой всей истории. Понимаешь, да? Ну, если, ну, если Игорь приедет и мы в среду сядем, я думаю, что мы этот вопрос двинем. Он должен вернуть сейчас самый главный вопрос. Это подать в суд на трансград, что он нам не оформляет газ химический. Это, это самое первое. Это с да? Да, да. Мы же 25.8 отправили на платформу, на эту что отдайте нам газ. Это, ну не мы, а Е-Энергия отправила. газы. Мы готовы его принять. И они на Нет, у вас нет такого газа. И сейчас надо быстренько в суде подать и закрепить, что мы в суде находимся. По этому вопросу. Чтобы нам не пришили бестоварку. Поэтому. Давай, вот. сейчас я скажу. Это самый главный вопрос. Нет, а второй нет, вопрос нет. это сборы, но это уже надо садиться и выписывать алгоритм, кто чем занимается. Надо заблокировать обязательно собрание, чтобы они не могли сами без нас это собрание провести. Надо быстренько подать в суд и зафиксировать, а потом будем в суде разбираться годами. Сейчас я его наберу. Да, да, Дмитрий Васильевич, я буду очень благодарен. Прямо сейчас нам команду